Да это беспилотник. Да блин, где ты там? Да нет, конечно. Не вижу, не вижу. НПЗ шку бахнули. Ну да, с той стороны пописал.